Часть вторая. Решение задачи D7. о движении центра масс из Яблонского. Давайте запишем, что же нам дано. Ну, дано нам следующее. Кроме рисунка. Так, М1, 2 и 3. У нас, соответственно, 600, 240, 600, 240 и 400 килограммов. <coughs> Далее. РА к р а большое, а маленькое. У нас данное отношение трем. То есть, три к одному. Альфа равно 30 градусов. Бета равно 60 градусов. Давайте мы запишем все-таки рисунок, поскольку рисунок это важная часть данных. Рисунок у нас следующий. Итак, мы понимали, о чем идет речь. То есть альфа у нас 30, это пологая штука, вот она. Вот это наш угол альфа, угол наклона левой грани призмы. Здесь у нас, соответственно, угол наклона правой грани призмы 60 градусов. Далее, вот наше тело, вот оно движется, точнее оно скользит вот по этой поверхности. В первом варианте, я напоминаю, мы рассматривать будем идеально гладкую поверхность, по которой скользит наше вот это третье тело. Далее, здесь вот у нас э, стоит такая штукенция, как э, блок А. Вот его большой радиус, вот его маленький радиус. На маленький у нас намотано вот это тело, то есть третье тело. Вот оно. Давайте, чтобы мы зря не просто изобразим вот это у нас, извиняюсь, это второе тело. А на большой у нас намотан... А, вот тут я как-то неудачно изобразил, но сойдет. для вот, Намотано первое тело. При этом считается, что вот положение s 2 r отчитывается отсюда. То есть, вот отсюда это у нас С2 в, релятивистском, в относительном движении. А С1 отчитывается отсюда. С1Р относительно движений само движение происходит третьего тела Платформа, грубо говоря назовем ее с3 это абсолютное движение вот отсюда соответственно вот это центр тяжести первого тела это центр тяжести второго и где-то здесь вот эти три массы вот допустим где-то здесь находится центр тяжести третьего тела c3 это у нас будет c1 это у нас будет c с2. Значит, где-то вот здесь, если вычислить по формуле, которую я давал, находится центр тяжести всей системы. Соответственно, это точка А у нас. И вот это отношение радиусов. Это вот это отношение. Больше радиус 3 раза меньше. Альфа и бета. Вот эти углы. И у нас что там оставалось среди данных? F сцепление но это ко второму варианту решения. Ко второму. И F, То есть, трение покоя и трение... 0,1 это здесь касается вот, э, трения между этой платформой и э, плоскостью, по которой она будет э, скользить. Вот в этом случае во втором. Вот у нас, пожалуй, все э, варианты. Напоминаю, что у нас было дано, что S1R в момент 0 равно S2 в момент 0 равно S3. Момент 0 равно нулю, То есть, в начальный момент мы считаем, что вот все эти системы отсчета совпадают с положением значит, тела отчета этих систем координат. Совпадают с центрами тяжести соответственных тел. Грубо говоря, в данном случае вы вот, показали с левым краем платформы. Это нам тоже дано. И что же нам требуется найти? Давайте рассмотрим пока задачу номер 1. Давайте запишем все эти задачи сразу. В первом случае нам требуется найти зависимость S3 от T, то есть уравнение движения платформы, как некую функцию от релятивистского движения, которая в свою очередь является функцией от времени. То есть вот такую зависимость. Во втором случае нам требуется найти опору, некая опора, допустим, вот здесь действует какую-то опору, ставят вот здесь двух сторон опору, чтобы смотря с какой стороны держит. Вот зависимость этой опоры тоже, как некую функциональную зависимость. Давайте F1, это выглядит что? F2 от чего? Которую удерживали бы тело 3 от перемещения. Где оно у нас? Вот. Где, где, где, где, где? Вот. От относительного перемещения. То есть, опять-таки, от, от первого движения первого вот этого тела поверхности s1 тоже эту функцию и в третьем случае когда что значит трение не равно нулю это значит когда трение равно нулю а это когда то есть когда f равно нулю а это когда коэффициент трения не равен нулю и нам нужно будет там найти ну Фактически то же самое, то есть дифференциальное уравнение движения S3 от а T, но в дифференциальной форме. То есть дифференциальное уравнение плюс еще ряд условий. Мы к этому еще вернемся. Давайте будем решать пока что вот эту первую задачу. Итак, первая задача мы ее решаем. Давайте так ее и назовем. И давайте приступим к ее решению вот следующим образом. Как решаются задачи на применение теоремы о центре массы? У нас есть система механическая. Мы, в принципе, должны просто записать вот это уравнение, то есть вот это уравнение, ну вот, в более в дифференциальной форме, мы должны записать это уравнение. И все, в общем-то. Надо написать M – это сумма масс всех частей системы. В нашем случае M равняется M1 плюс M2 плюс M3. И надо записать внешние силы, которые действуют, и соответственно составить это все уравнение и решать его. Но что можно здесь сразу сказать? То есть, перед, перед решением. Что нам может понадобиться сразу? Нам может понадобиться, безусловно, определение сразу геометрии. Но геометрия достаточно простая. Эти углы альфа и бета даны. Извиняюсь, почему я там решил написать альфа и бета. Альфа равно 30 градусам, бета 60. Отношение радиусов дано. В задаче было сказано, что нити нерастяжимые и тела движутся без проскальзывания. Что это означает? Это означает, что когда наматываются нити на барабан, вот барабан совершил какой-то поворот да, на угол Фи. Этот угол поворота одинаков. Давайте я вычерчу, чтобы еще раз напомнить вам. Вот у нас в точке А барабан повернулся на какой-то угол Фи. То есть вот здесь на этот угол Фи наматались. Но а вот этот нить прошла расстояние s какое? Напоминаю, как связано. С равняется пройденный путь равен что? Угол в радианах умножить на радиус окружности. Значит, вот эта нить прошла какой путь? s a большое, допустим, давайте С большое А делить вот из этой формулы делить на r a большое. А маленькая нить в это же самое время, вот она, допустим, здесь отсюда проходит, поскольку тело твердое, блок, то этот угол поворота у нее точно такой же. Но она прошла путь СА, деленная на РА. Поскольку, повторяю, угол одинаков, то вот эта пропорция всегда соблюдается. Соответственно, у нас всегда будет отношение какое? что Отношение линейных путей у нас будет каким? Обратно пропорциональным э, радиусу, то есть чем больше будет пройден на большем радиусе, то есть будет больше пройден путь, то есть SА а будет всегда относиться как что SА а то есть вот это нам будет понадобиться, эта геометрия у нас уже имеется. Ну и пожалуй да напомню, что у нас масса будет которую будем использовать, будет M1 плюс M2 плюс M3. И что у нас еще будет? Соответственно, положение радиус вектора центра тяжести. Да. Ну, радиус вектор центра тяжести, если я применю формулу, которую писал введение посмотрите, первую часть, будет M1R1 плюс M2R2 плюс M3R3 делить на... Но ну, поскольку у нас это все-таки будем мы в системе координат какой-то писать, мы будем просто писать это все для э, соответственных координат. М1, Х1. Но ну, это имеется в виду центр тяжести первого тела. Плюс М2, ХС2. Лучше все-таки cxc 1 ХС2. Плюс М3, ХС. То есть центр тяжести третьего тела делить на М. И то же самое для центра тяжести для проекции, то есть это радиус вектора центра тяжести на ось Y. То есть центр тяжести первого тела проецируется на ось Y, плюс центр тяжести второго, плюс центр тяжести третьего на ось Y. То есть вот это то, что нам известно заранее из геометрии чертежа и из общих правил. Ну что ж, теперь... Давайте в следующем фрагменте приступим к составлению уравнения движения, то есть, собственно говоря, к применению теоремы о движении центра массы.